Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Биткоин вырос на 30% за последние несколько дней, на пике его цена составляла более 24 тысяч долларов, и ты наверняка думаешь, что будет дальше? Является ли это ловушкой или нас ожидает разворот? Ты хочешь знать, когда покупать криптовалюту во время медвежьего рынка? В сегодняшнем видео я покажу тебе три простых шага, чтобы знать конкретно, когда именно покупать. Медвежий рынок может быть жестким, может быть, сильно утомлять, вгонять в депрессию, цены падают ниже и ниже, а ты все ждешь, когда же можно купить. А вдруг цены упадут еще больше, вот что ты думаешь. И поэтому ты не успеваешь покупать, если рынок начинает расти. Тогда ты сомневаешься, а вдруг этот рост просто ловушка. Ты листаешь список монет и думаешь, стоит ли их покупать или ждать еще большего падения. Конечно же, самая простая стратегия – это покупать свои любимые криптовалюты раз в месяц на какую-то фиксированную сумму, например, на 500 долларов, независимо от курса. На длинной дистанции с биткоином, по крайней мере, у меня это всегда работает. Есть способ конкретизировать свои точки входа, и, с... и сейчас я тебе их покажу. Если ты посмотришь это видео до самого конца, и не один раз, а хотя бы два, то ты точно поймешь, как определить, когда покупать свою любимую криптовалюту. Это очень-очень важное видео, наверное, одно из самых важных, которое я когда-либо делал. И оно будет актуально всегда. Сегодня оно актуально. Если в 2050 будет медвежий рынок, это видео будет актуально. Оно будет актуально даже в 2100 году. Всю свою жизнь ты сможешь использовать этот видеоролик. Итак, сейчас максимум внимания. Отвлекись от всего буквально на 5-10 минут. Я не отберу много твоего драгоценного времени. Всего лишь три конкретных шага. Для начала откроем график биткоина. Итак, что нужно сделать? Нужно добавить 200-дневную среднюю скользящую на график биткоина. Это красная линия вот здесь. Далее нужно выбрать двухдневный график биткоина. Далее добавим индекс относительной силы. На графике индекса относительной силы нужно установить горизонтальную линию на отметке в 26 пунктов. Это вот эта красная линия. И наконец нам нужно добавить... Стохастический индекс относительной силы. И нарисовать горизонтальную линию на отметке в 20 пунктов. После того, как ты все это сделал... У тебя получится вот такой график. И вот в чем заключается стратегия. Есть три основных момента в этой стратегии. Те самые три основных шага. Я пробовал эту стратегию на биткоине. Ту... Я пробовал эту стратегию на биткоине. Но ты можешь протестировать ее на своей любимой криптовалюте. Написать в комментариях, сработало или нет. Но на биткоине это работает идеально. Первый шаг. Ты должен убедиться, что цена твоей криптовалюты находится ниже 200-дневной средней скользящей. Но помни, это должно быть на двухдневном графике, это очень важно. Итак, цена находится ниже этой 200-дневной скользящей. Нам необходимо, чтобы были выполнены еще два шага, причем не когда-нибудь позже или раньше, а прямо в тот же момент, когда цена находится ниже 200-дневной средней скользящей. Второй шаг, нам нужно, чтобы в этот же момент индекс относительной силы был ниже отметки в 26 пунктов. Для этого мы и добавили этот горизонтальный исторический уровень. Кстати, если ты хочешь понять, что это за уровни такие, посмотри вот это мое видео. Ссылка на него будет в описании. Там мы разбирали это несколько подробнее. Итак, на одной и той же свече в этом моменте у нас уже есть два выполненных шага. Цена биткоина находится ниже 200-дневной скользящей, а индекс относительной силы находится ниже отметки в 26 пунктов. Еще раз повторяю, ключ к успеху этой стратегии заключается в том, что все три шага должны быть выполнены одновременно на одной и той же свече. Итак, третий шаг. Стохастический индекс относительной силы, как мы помним, должен находиться ниже отметки в 20 пунктов, в то же время, когда цена биткоина находится ниже 200-дневной средней скользящей, а индекс относительной силы ниже 26. Все эти три условия должны быть выполнены на одной свече в одно и то же время. Итак, для этой свечи все три шага были выполнены. И как ты видишь, с исторической перспективы это была идеальная возможность купить биткоин. Даже несмотря на то, что спустя месяц биткоин упал немного ниже этой точки покупки, на средней дистанции, тем более на длинной, ты получил бы баснословные проценты. Более того, это не просто хорошая покупка, а исторический шанс. Шанс буквально поколения всей твоей жизни. Почему? Потому что таких свечей, когда совпадали все три условия, было всего лишь три штуки на протяжении всей истории биткоина. Но сейчас, кажется, прямо сейчас формируется четвертая. но это еще не точно. Но нужно быть очень аккуратным с этой стратегией. К примеру, вот здесь, в начале 2015 года цена биткоина оказалась ниже 200-дневной скользящей. Индекс относительной силы был ниже 26, но стахастический индекс не упал ниже 20. Это привело к тому, что на протяжении года ты был бы в большом минусе, если бы купил тогда биткоин. Поэтому будь очень-очень осторожен и внимателен. Все три шага, все три сигнала должны сработать одновременно в одной и той же свече. Это супер-супер важно. Теперь ты наверняка спросишь, а как эту стратегию использовать на альткоинах? На моих любимых монетках. Я отвечу как. Переходи на график биткоина, установи все эти графики так, как я сказал. И если все три условия на биткоине будут соблюдены, иди на CoinMarketCap или любой другой сайт, где есть список криптовалют и покупай все, что есть в топ-20. Все эти монетки обязательно последуют за биткоином. Но из топ-100 покупать я не рекомендую. Также не забывай, что это не финансовый совет. Я не твой финансовый советчик. Если тебе нужно принимать финансовые решения, лучше свяжись с профессионалом. Я лишь даю информацию о а твое дело как ее использовать и проверять. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого.